Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас мотобуксировщик железная собака шириной гусеницы 600 мм. Длина базы стандарт 1,5 мм. На данном буксе установлен двигатель Зонгшин GB 460 с электрозапуском. На буксе присутствует гидравлический тормоз. Рычаг переключения передач вынесен на руль. а Подмоторное основание с подреверсной плитой находится на одной площадке. По просьбе клиента была установлена тяговая звезда на 32 зуба. Букс пристав на подвеске подпружиненные цельно-резиновые колеса у букса имеется аккумулятор для заводки был установлен ящик в багажный отсек ящик имеет двойную крышку раздельную чтобы не открывать всю можно открыть половинку достать что-то необходимое и закрыть также его можно открыть полностью для полного доступа на руле букса присутствует рычаг тормоза с фиксацией режим стояночного тормоза при заводке это хорошо чтобы собака не убежала если будет самоход также на руле присутствует Присутствует ЧК аварийной остановки. ЧК поставляется с ремешком на запястье. Соответственно, ручки с подогревом установлены. Кнопка ручек, глушение двигателя, фара и заводка двигателя. Данный буксировщик уезжает в город Санкт-Петербург нашему одноклубнику. А мы будем ждать фото и видео от него. Всем спасибо за просмотр. Пока!